Так, ну вот, я показываю, что у меня получилось очень быстренько. А получилось у меня куча мала, но позитивная. В общем, я добавила еще много разных нейролиний для себя заложила. Ах, пусть будет. И много фигур еще добавила. Цвета, все цвета радуги. В общем, полный позитив. Значит, в этой работе, что нужно, вот резюмируя, что нужно понимать? Нужно понимать, что когда мы избавляемся от какой-то эмоции, мы от нее отказываясь, освобождаем место, пространство в нашем энергетическом поле. И его нужно заменить чем-то. Святое место пустым не бывает. Его надо заменить чем-то позитивным. И мы путем замещения заменяем позитивными мыслями, формируя новые уже фигуры, осмысливая их, наполняя их эмоции, разукрашивая картинкой, проводя э, линии поля, как молитву, как просьбу пространства исполнить наше намерения, как веру в то, что так оно и будет. И так оно и будет, потому что э, с нами происходит то, во что мы верим искренне. Вот тогда происходят настоящие чудеса и трансформации. Что еще я хотела сказать? Я еще хотела сказать один, один момент очень важный. Вот, вот эта вот штука, которую я порвала и собиралась выбрасывать. Я ее, наверное, все-таки сожгу на пламени свечи. Почему? Потому что а, отдам матушке земле. Пусть сгорает, вот это превращается в там, залов, в тлеет, превращается, отдаю ее в мир инфракрасного спектра то что пойдет на переработку своей земли и это будет экологичным что еще я хотела сказать а, я хотела вам пожелать хорошего завершения практики я надеюсь у вас все получится у всех будет все разное как всегда и это здорово и в этом прелесть основная мне нравится вот. Это не типичный вариант моей работы. Я как бы не узнаю свою руку, но так она вела, так она хотела, так хотела мое подсознание, и вы доверяете себе, как бы ни получалось, все равно получится красиво. Потому что это ваш персональный шедевр, ни у кого такого больше не будет. Это ваша жизнь, и закладывайте в нее мысли осознанно, осознанно. Потому что именно осознанное рисование. Приводит к трансформациям на уровне нейронных связей головного мозга. Именно осознанно. Ну вот, теперь точно все. До новых скорых встреч. А у нас... На днях уже вторая чакра, остановка вторая Сватхистана. Я в предвкушении, я готовлюсь и увидимся скоро.